Армия Пакистана отрицает заявление индийских СМИ о сбитом истребителе. Ранее Пакистан заявил о сбитии двух индийских самолетов. Индийские ВВС в среду, 27 февраля, сбили пакистанские истребители f 16, сообщает индийское агентство Янай. Отмечается, что самолет нарушил воздушное пространство Индии в районе Новшира в штате Джаму и Кашмир. По данным агентства, самолет упал на пакистанской территории, а пилот успел катапультироваться. Его состояние неизвестно. По данным СМИ, пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунчи-Новшира в штате Джамму и Кашмир, однако в итоге были вынуждены повернуть назад благодаря действиям индийской авиации. В то же время представитель Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафура проверк утверждения индийских СМИ о том, что индийские ВВС сбили пакистанские истребители F-16. Пакистан сегодня не задействовал истребителей F-16, заявил он. В то же время в Пакистане ранее заявили, что сбили два индийских самолета, двух выживших пилотов задержали. Также Пакистан нанес удары по индийской территории. Отметим, минувшей ночью в пограничном штате Джаму и Кашмир произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными. Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика. Также не забываем подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей Украины и мира. Армия!